Рестарты от Гремелия, команда на no умерси. Mercy... Спасибо большое за 200 рублей. Надеюсь, на no умерси заберут эту карту. ZXC тащит. Неплохо команду, полностью согласен с вами смайлик ZXC. Действительно, на финальной игре, на гранд-финальной игре, раскрылся гораздо больше, чем он находился на игре за третье место. Там по большей степени ча ча ча тащил. ZXC здесь действительно э, импакта, как мне кажется, вносит все-таки поболее. Э, хотя и Ча-Ча-Ча, конечно, я ни в коем случае не хочу преуменьшать его достоинство. Он тоже большой молодец. Вообще все ребята молодцы, не зря же они находятся все-таки в... Гранд-финале. Ну, нам была начинают в атаке и достаточно привычный для них атакующий стиль. А, то есть медленный стиль атаки. Ну, на мой взгляд, на трейне будет работать, потому что здесь все-таки очень много вагонов, очень много места, где можно спрятаться, где можно переждать, где можно перегруппироваться. Но, тем не менее, как вы видите, пистолетка все-таки уходит в кассу команды, которая играет за сильную сторону, что, опять же, весьма и весьма ожидаемо. Вообще, я думаю, не стоит, конечно, говорить в матче 2 на 2, что оборона сильная сторона, потому что... Мало того, что и так на трейне оборона сильная сторона, но в 2 на 2 она еще больше усиливается. Единственным примером, наверное, являются две карты. Это карта Тускан и карта The Dust 2, где в режиме 5 на 5 сильной стороной является атака. И в режиме 2 на 2... Сильной стороной становится оборона. Ну, в общем, в любом случае, когда вы играете 2 на 2, сильной стороной, по сути, всегда будет являться оборона, потому что это все-таки оборона. Сиди на точке и жди. Соперников недостаточное количество, чтобы получить какой-то Численный перевес, дорогие друзья И учитывая, что этого численного перевеса на точке не будет Оборона всегда будет находиться в плюсе Ну вот, медленный раунд с глоками Как я уже говорил, у команды Number One Это излюбленная стратегия И эта излюбленная стратегия во многом действительно будет здесь помогать Как вы видите, да, опять же Допускают поставить бомбу Вот вам и парадокс всего э, финала В очередной раз команда No Mercy Разрешают перед носом у них Ставить бомбу Вот такие вот делишечки Ну... Теперь бомба во всяком случае снимается очень-очень быстро, закрытые позиции команды No Mercy, к сожалению, позволили команде Number One заработать чуть больше денег за раунд благодаря поставленной бомбе, но я не думаю, что это на самом деле в дальнейшем отразится на чем-то ну, вот, критично, прям сверхкритично. <связавшись> думаю страшного ничего не произойдет, хотя всякое может быть, всякое может быть поистине. Ну, дымовая граната, которая, естественно, призвана здесь отгородить игроков атаки, выходящих из сотни. А их здесь, кстати, двое. Все игроки атаки в данный момент дежурят именно на этой позиции. Игрок обороны это Ча-Ча-Ча. И вот тот самый ча, ча ча о чем я, собственно, вам, дорогие друзья, и говорил. Ча-Ча-Ча делает два минуса, потому что это Ча-Ча-Ча. Вместе с ZXC у них есть вообще достаточно много шансов на то, чтобы... Разыгрывать очень крутые штуки Мне бы, конечно, хотелось бы то же самое сказать и о команде а, Number One Но с ними, увы, я вижусь впервые Поэтому не могу знать, а, как хорошо и стойко они могут разыгрывать различные позиции Да, с командой No Mercy мы все-таки познакомились уже на игре за третье место За такшице! Ну, если вот так будет идти матч у команды No Mercy, то мы с вами точно увидим третью карту, потому что, что в предыдущем раунде ча, ча ча что, ну, вернее, уже теперь в позапредыдущем раунде ча, ча ча в предыдущем ZXC каждый взял по два раунда, и, на мой взгляд, это весьма и весьма uh, крутая информация для команды No Mercy, да еще и при том, что команда Number One в данный момент не сделала ни одного килла. Такая вот... Грустная, слегка грустная история на самом деле для команды Number One, потому что если вы не убиваете, ну вы соответственно и раунды не выигрываете от слова совсем. Небольшая перестрелка сейчас апдауна и... Точки непосредственно Ча-ча-ча, естественно, располагая уже все необходимые информации Отправляется куда-то на небо Я бы вообще, кстати, каждый раунд кого-то ставил бы на небо Позиция, ну, уж больно хорошая, чтобы ей не пользоваться Ча-ча-ча вырубает Грозного Но номер один знал, где находится его соперник Тем не менее, эти знания в данном контексте не оказались силой Да, как вы знаете, все-таки знание — это сила и сейчас этой силой не удалось должным образом воспользоваться команде Number One. При том, что номер один увидел, как ча ча, -Ча бежал к Грозному, дал ему информацию, Грозный не сумел перестрелять ча ча, -Ча и следом еще и номер один ча ча, -Ча не смог перестрелять. Есть, в общем, какой-то такой человек, которого никто не перестрелял. Вновь чачача -Ча -Ча минус Грозный, и номер один 57% Здоровье в лайфбаре маловато, маловато хочу сказать, но этого может на самом деле хватить Если выиграть хотя бы как минимум одну перестрелку, дальше уже а, нужно будет смотреть все-таки по ситуации Ну вот как бы на халяву, можно сказать, делается минус по ZXC Это, кстати, первый минус, который оформляют игроки команды а, Number One вообще Вот такие вот делишки Здорово, брат, как ты? Охо-хо Охот, oh, точнее 2 на 2, обожаю хорошего стрима Рустам, привет, у меня все супер, все хорошо, как сам поживаешь И номер один хедшот в ча-ча-ча, дорогие друзья, 5-1, вот так вот Вот такой вот поворот событий 2 на 2 действительно довольно-таки интересный режим, он показывает именно то, как команда, как точнее игрок Умеет разыгрывать э, сложные клач-ситуации и удерживать позиции, или же, наоборот, пушить позиции под прикрытием своего собственного тиммейта, ну, или же принимать какие-то решения, исходя из того, что тиммейта нет, ты один против двоих, да, то есть это э, дает достаточно хорошее разнообразие на перспективу игр 5 на 5, да, то есть потом играть 5 на 5 будет в разы э, легче и проще. Как бы 2 на 2 вы отрабатываете удержание точки, заход на эту точку, ну и, конечно же, как можно больше командных действий. Ча-ча-ча! Складывается под натиском номер один и ZXC 1 против двоих. Вот как раз ситуация, о которой говорили мы немного с вами ранее, где вам нужно разыгрывать ситуацию 1 в 2, удерживать точку против численного перевеса соперника. Ну, попадание, кстати, весьма неплохое. Какая Ха хаешка -ха сейчас прилетела под ZXC. 55% лайфбара. Выигрывать такое будет очень тяжело. Соперники в наглую пытаются поставить бомбу, что, мне кажется, конечно, наглость. Минус Грозный. И номер один находится в данный момент на вагоне. ZXC, кстати, это знает, но не сумел совладать со стрельбой. И в результате, к сожалению для команды No Mercy, проиграл перестрелку. 5-2. Но до сих пор не убивает Грозный. Нормально, спасибо, что спросил. Это фасткап-сервер, да, если не ошибаюсь. Да, абсолютно правильно. Рустам матч проходит на фасткапе. И, ну и собственно все, матч проходит на фасткапе здесь, и говорить больше нечего. Разумеется, античит, все дела, все как всегда. Чтобы все было максимально честно. А вот, кстати, и снайперская винтовка, появившаяся в обороне. Поэтому, как я уже ранее говорил, если в обороне появится АВП, претензий к снайперской винтовке в обороне у меня как раз таки не будет. У меня будут претензии к снайперской винтовке в атаке. ZXC минус грозный, ну и энтрифраг фраг от АВП. команды No Mercy это ча-ча-ча. 6-2. Кстати, здесь снайперская винтовка сыграла а, очень большую... И важную службу для коллектива на ну, умерси, потому что дальняя позиция, которая, ну, то есть дальняя перестрелка, да, это сотни и äh, зигзаг, была выиграна, по сути, действительно, за счет снайперской винтовки, потому что там неизвестно, куда попал бы игрок атаки своему сопернику, а может он попал бы в голову, да? У тебя каналы на Твиче, ВК, ВК, Телеграм, еще на каком приложении? Рустам, открывайте описание, там все, что... Все социальные сети, так скажем, которые у меня есть, все они там указаны. Ну, это Твич, ВК, Телеграм, Яндекс.Дзен, Рутуб, что там еще? Ну, Ютуб, разумеется. В общем, все. Все, что нужно, все есть. Дискорд, конечно же. Также еще есть сервер Дискорд. Можете там, ну, вступать, типа, потом... Общаться со своими товарищами, сидя в какой-нибудь уютной комнатке. А, везде проходит анонс, практически везде проходит анонс. И грозный. Один против двоих. Очень сложная ситуация, дамы и господа. Нужно контролировать одновременно и пятую линию справа, и баню слева. И все это нужно контролировать всего-навсего одному человеку. При этом ча-ча-ча. Ну, может сейчас просто, кстати, дым у него есть. Да, может отгоразиться... Отгородиться, господи, что я несу Отгородиться, конечно, от своего соперника дымовой завесой Но это все не нужно ZXC как раз таки в паре со своим товарищам по команде раскачивают Грозного, и Грозный в результате перестрелку проигрывает. Но такое очень тяжело выиграть, тем более на карте Трейн. Это, знаете ли, своего рода особенности ландшафта, да? То есть очень много вагонов, очень много стен различных, плюс стенок и простреливаются еще ко всему в довесок, да? То есть можно пользоваться этими прострелами, опираясь на информацию. Из сотни никто быстро не вышел, и это на самом деле обман, да? Как бы это... Медленный, опять же, тот самый стиль атаки Два дигла И минус первый дигл Ну, номер один уже получает информацию По местоположению соперника К сожалению, опять же, один хп Один хп остается у ZXC всего всего один хп Казалось бы, вот он, раунд Бери да выигрывай, но нет Все не совсем так И вам Салейкум малам Господи, что я сказал Малейкум ассалам, конечно же, Аброр. Приветствую вас. Приятного вам просмотра. Что-то подтроило меня немножечко. А, ну что, очередной раунд Одиннадцатый по счету, если быть точным И появляется такой девайс, как Какой дальний хэдшот от ZXC Минус Грозный Вообще без компромиссов, просто две пульки И по-моему обе прилетели в голову Грозному Ну тут как бы мои полномочия Все, как в общем-то и полномочия Грозного Да и полномочия вообще любого игрока Которому просто две пули Штабелями укладывают в голову Ну на что здесь можно еще надеяться Скорее всего, конечно, ни на что Ча-ча-ча в зигзаге Ваншотом просто вырубает номера первого, и счет становится 9-2, дорогие друзья. Трагедия нарастает э, действительно огромным темпом, потому что до сих пор игрок команды Number One, то есть грозный. <вес> в общем, в общем да. В общем, не сделал ни одного килла, да. Не хотелось, конечно, об этом говорить вслух, но э, все-таки это факт. Черное приложение ярлык называется Рутуб. Да, да, Рустам, абсолютно верно. А, ZXC. минус э, первый. Грозный, ответный минус. Снайперская винтовка у Ча-Ча-Ча. Ну и тут, конечно, опять же, контроль дальних дистанций ну, исключительно на стороне игрока обороны. Правда, конечно, вот сейчас то, что соперник залез на вагон, очень сильно может сыграть на руку именно игроку атаки. Потому что, ну, вагон, все-таки более удобная позиция для перестрелки со снайпером, хотя здесь, конечно, все решат действительно тайминги. Куда кто будет смотреть в момент перестрелки? Вот Ча-Ча-Ча уходит от потенциального контакта под баню, и на самом деле ну, и уходит еще дальше. Но здесь, конечно, у меня вопросы скорее к действиям Ча-Ча-Ча, потому что, опять же, будет сейчас дозволена, по всей видимости, постановка бомбы. Бомба будет поставлена под баню. Выбивать ча-ча-ча со снайперской винтовкой будет не очень удобно. Можно, но не очень удобно. И если Грозный, конечно, это проиграет, то это, наверное, прям финиталя комедия будет. То есть такое, наверное, уже не выиграть вообще. Но есть Дефьюз Киты. Это единственная, наверное, позитивная новость для ча ча, -ча в этом раунде. То есть времени на Дефьюз нужно всего-то навсего 5 секунд. Кладется дымочек и... Деф. Боже мой, дорогие друзья, он просто в наглую под дымом задефал. Да что это нафиг такое-то? О, Вот это да, дорогие друзья, вот это поворот неожиданный, дамы и господа. 10-2. Прям из-под носа победу только что забрал ча ча, -ча у своего визави. Когда играешь на паблик-сервере, Рустам? Честно сказать, пока не знаю, и в ближайшее время вроде бы как и не планировалось. Но когда-то определенно буду играть, следите за анонсами. Будьте во всех моих социальных сетях, там в любом случае я заранее об этом расскажу. Хитрейший Ninja Defuse, дорогие друзья, только что был на ваших экранах, и теперь команда Number One, мне кажется, вообще теперь в смятении в полном находится. Ну, после такого обычно очень тяжело вернуться в игру. Очень и очень тяжело. А, забегают в точку, кстати. И смотри, в наглую опять же ставят бомбу, дамы и господа. Ситуация 2 в 2. Грозный 16 хп. И позиция в зигзаге у одного из игроков атаки. У второго а, позиция чуть... 2д. А они просто друг на дружке пробежали. Что это вообще нахрен творится? Один дефает в наглую, другой как... Это же вообще в Counter-Strike Global Offensive это называется Run Boost, дорогие друзья, да, то есть вот эта позиция. Вы просто понимаете, да, стоит Челик такой, и на него из-за угла выходит один человек, а на нем стоит еще один человек. Мне кажется, это что-то уже в жанре хоррор. То есть это уже точно не Counter-Strike, это никакой там не экшен от первого лица, не какой-то там шутанчик. Это точно survivor, survival horror. Потому что от такого действительно можно перепугаться, на самом деле. Сердце может в пятки уйти, когда перед тобой двухметровая такая детина с двумя калашами открывается. Ну, с двумя М-ками в данном случае. Ну, прикольнейший момент, забавнейший, я бы даже сказал, момент. Тем не менее... Uh, посмеялись и хватит да Ча-ча-ча, один против двоих uh, Флешка залетает ему за спину Он видит, что соперники уже прошли в точку И не пользуется почему-то снайперской винтовкой uh, Хочется задать логичный вопрос А зачем тогда снайперская винтовка Если мы с нее не стреляем? Вот вообще Зачем она тогда нужна? Ну теперь я кажется Начинаю понимать, зачем она нужна Потому что нет толку, он ваншотит, даже сдигла. Справа, кстати, соперник. Кстати, справа соперник, который начал почему-то стрелять. И почему-то... Ча, ча ча на это не отреагировал вовремя, да? Ну, забавненький момент. Ладно. 11-3. А также напоминаю вам, дорогие друзья, что вторая половина должна проходить, по идее, под диктовку команды Number One. Вот на первой карте, на Мираже, мы с вами уже увидели камбэк, да? Вот, может быть, сейчас увидим еще один. А действительно, чем, опять же, черт не шутит? Вполне себе возможны всякие камбэки. Да и в принципе, почему бы и нет. Почему бы и нет? Но опять же, если будет камбэк, вы должны понимать, что третьей карты не будет. Поэтому, наверное, любители Counter-Strike, которые хотят увидеть настоящее Месилова Рубис. Э, э, э, как это правильно сказать? Мочилова, короче, да, вот Мочилова. Мочилова, кто хочет посмотреть, э, тот наверняка не будет топить за камбэк команды Number One. При всем, конечно, уважении к команде Number One. Ча-Ча-Ча забирает Грозного, ситуация 2 в 1, и следом Ча-Ча-Ча вырубает номер первого, счет 12-3. Именно с таким счетом первая половина подходит к своему завершению и берет начало вторая половина. Да? Но Мерси переходит в атаку и в оборону, соответственно, отправляются на номер 1. Uh, есть, конечно, на карте Трейн свои нюансы, да. То есть атака здесь не настолько слабая сторона, как, например, на Мираже, да, потому что на Мираже выйти можно из двух позиций, яма и ковры. Здесь, как минимум, позиций три. Это зелень, это э, сотня и это апдаун. Да, о, -о, -о, о, вот это Грозному прилетел лещ. Леща поймал. Вроде бы садился играть в КС, а как будто бы на рыбалку пришел. Но, разве же это хоть чуть-чуть, дорогие друзья, имеет хоть какое-то значение, когда счет становится 12-4? Благодаря стараниям номера первого. Два минуса от него в сайде. И Номерси, оказывается, не удел. Теперь придется делать, ну, как минимум, один экономический, а там уже, как говорится, надо подумать, а стоит ли дальше делать какие-либо экономические раунды. Ну, на мой взгляд, конечно, не стоит, но это, опять же, дело дело каждого. Хотя нет, на, на, напротив, я неправильно выразился наверное, как раз... И с... Ой, ну опять. Опять, дорогие друзья, два минуса от номера первого. А, как-то в соло он пытается, что ли, играть, и это, с одной стороны, похвально, то, что он хотя бы как-то пытается свою команду тянуть. Но, с другой стороны, у команды No Mercy а, вот играют два человека, да, их статистика 15 и 11. Это куда круче, чем 9 и 2. То есть нужно, чтобы очнулся грозный. Иначе у нам Буван точно никаких шансов не будет на победить. Для того, чтобы побеждать, должны играть два игрока оба. Ну, как минимум, один должен помогать друг другу. А, другому, точнее. А какая здесь может быть помощь, да? Ну, вот очередной экономический раунд забирает себе снова номер первый. Снова, дорогие друзья. Вот сейчас счет во второй половине. 3-0. И 6 фрагов за эти три раунда заработал игрок с никнеймом номер один. То есть на... Uh, старт второй половины У него статистика была 5 на 12 А сейчас 11 на 12 А у Грозного как была 2 на 14 Так 2 на 14 и осталось То есть полу получается Если Грозного, грубо говоря, сейчас убрать с карты то... то ничего бы не изменилось Попытка раскинуться из сотни и выйти на точку А Ну, само собой, а куда еще можно выйти Из сотни на точку Б уж точно не выйдешь Грозный, наконец-то Грозный Молодчина Минус чача. -ча. Ча, да, там три раза ча Ну и 4 кп у ZXC Конечно, опять же, вне игры с таким лайфбаром ты остаешься уже практически заранее И на табло 12.7, дорогие мои друзья Вот так у нас нарастает, нарастает интерес в этом матче Да и не по дням, а по часам очень и очень быстро камбэкать начинают сейчас намбэвановцы, потому что счет во второй половине уже составляет 4-0. Девайсный раунд у команды No Mercy не зашел. А, ну, есть, есть ситуация, в которой надо, наверное, попереживать да, за команду No Mercy, но это пока что, опять же, только мои э, предположения. Два дигла против двух девайсов, и ча-ча-ча, первый дигл-то свой реализовал. Вопрос к ZXC. Сумеет ли он сейчас вырубить оппонента с ФАМАСом? Нет. Но Ча-Ча-Ча уже нашел себе девайс, да? То есть теперь-то он уже и не с пистолетом, дорогие друзья. Перестрелка будет более того. Даже, мне кажется, выгоднее Ча-Ча, чем его э, сопернику по команде. Но нет, все-таки Грозный теперь заруливает эту ситуацию. Два минуса от Грозного. И вот, как я и говорил, если они будут убивать вдвоем, тогда можно надеяться на какие-то камбэки. Если э, парных киллов не будет, тогда это все. Но все-таки, конечно, 5 на 14 э, грозный прям очевидно на трейне решил подрасслабиться. Побольше нагрузив своего товарища по команде. Но хочу опять же заметить факт того, что это был раунд на диглах. И даже на диглах сейчас команда No Mercy сумела немножко борьбу навязать. Не видит э, ZXC, что соперник сидит под вагоном ча ча ча Хаешкой добивает номера первого. И вот, опять же, шанс э, взять реванш в перестрелке. Но хрена с 2, простите меня за мой французский, как говорится, грозный. И эту перестрелку тоже выигрывает. 12-9. И теперь разница вообще всего-навсего 3 матч-поинта, дорогие друзья. Хотя вот еще совсем недавно она была, ну сколько, 12-3, да? Разница была в 9 матч-поинтов, уже в 3. То есть 6-0 во второй половине. У команды No Mercy надо признать с атакой проблемы куда более даже существенные, чем у команды э, Number One, на мой взгляд. Ну, вдвоем, вдвоем это уже, конечно, да, как говорится, более правильно и более грамотно со стороны команды No Mercy. Поэтому, да, такой раунд, конечно, куда проще выиграть, когда вы вдвоем выходите все-таки, э, пропушив зелень. Раскинув шестую линию, любая перестрелка дальше будет даваться в теории проще. Тем более, что команда Number One на самом деле сейчас допустили небольшую, но все-таки существенную ошибочку. В момент перестрелки один игрок стоял здесь. А если быть э, чуть более конкретным, то стоял здесь. А второй за стеной. И в результате в перестрелке ты участвовал фактически только один. И они по одному выходили. И открывались-то они как раз под двух оппонентов. И вот в чем ключевой... Нюанс э, поражения в предыдущем раунде, но это, в принципе, опять же может быть э, много э, под собой иметь не, не будет каких-то вот сложностей для коллектива намбу Ну проиграли и проиграли, все-таки 6-1 это не страшно. Ча-ча-ча! Ваншот по номеру один грозный. Ну заскринил, если можно так сказать, соперника пробегающего в сайт. Сейчас еще бомбу поставят, поставили уже, кстати. Минус ZXC. Один на один с ча-ча-ча. Какой-то жесткий ча, ча ча сегодня. Прям действительно хершотики ставят такие, знаете, прям уверенные и красивенькие, дорогие мои друзья. 14.9. Кстати, смотрите. 6, 16 на 9 и 16 на 11. Ну, по убийствам одинаково. По смертям, конечно, ZXC умирал немного чаще. Ну, на два разика всего-навсего. Но... А, важно очень заметить, опять же, факт того, что он и умирал-то, потому что занимал более агрессивные позиции То есть он первее пикал соперника, именно поэтому у любого человека, который играет на передовой, как говорится, у него будет а, статистика по смертям всегда выше Ну, раскидывается, кстати, непосредственные сотни апдауна, сразу точка А Ча-ча-ча, очень неудачная вылазка с апдауна 3 хп осталась ну и как бы загнали в точку Игроки атаки своих оппонентов А вот для чего Вот как раз таки сфокусировать Внимание на том что Игрокам атаки будет отдана Большая часть карты но на точку зайти Будет гораздо тяжелее и это мне кажется немножко рискованно Ну с точки зрения команды умерся. No То есть они раскидали и спровоцировали ZXC Есть инфа по номеру первому да, но он уже сидит не под этой вагон... Вагонным колесом, давайте так скажем. хотя сказать, не под этой ножкой. Но сидит то он, да, уже не здесь. Собственно, глобально он до этого изначально сидел вот там. А теперь оппозицию чуть-чуть поменял. Но додумается ли ZXC его прочитать? Ну, тут как-то вообще какая-то вакханалия, честно сказать. Я не перестрелка. 2 хп остается у номера первого. Заканчивается патроны не вовремя. И минус от ZXC. Ну, конечно, с долей везения, но все-таки раунд, да, остался за командой No Mercy. И это матч -пойн. Дорогие друзья, спешу напомнить вам, что если команда No Mercy выиграет карту Train, то это станет для нас подарком, и мы с вами увидим карту Inferno. Если же команда No Mercy эту карту все-таки выиграть не сумеет, то на этом трансляция будет закончена. Но, по крайней мере, для того, чтобы закончить эту трансляцию прямо сейчас, команде Number One нужно выиграть еще 6 раундов к ряду ни одного не отдав. ZXC 8 хп остается после не очень удачной перестрелки на зелени, по всей видимости. И номер первый 84 хп. Ну, то есть разменялись, как вы понимаете, по выстрелам вполне себе недурственно. 80... 80, простите. 84 хп, да. Но номер первый открывался под сразу двух оппонентов. За это его, естественно, оппоненты наказали. Тут даже и думать, в общем-то, просто не о чем. Ну и 88 хп угрозного Грозного. Тяжеловатенько. Тяжеловатенько будет такой откамбэчить, однако хороший хэшот под ZXC. Один на один с ча-ча-ча, но нет дефьюз-китов. Поэтому здесь нужно двигаться как можно быстрее на самом-то деле, да, потому что время неумолимо движется к победе для команды uh, No Mercy. Фейк по дефьюзу, и через 2 секунды уже нельзя будет спасти эту ситуацию, но ча-ча-ча даже не, до... не доводит до того, чтобы соперник сел на дефьюз. И это, дорогие мои друзья, 16-9! Не заканчивается трансляция на этом, мы увидим с вами карту Инферно.